Скетчи – незаменимый элемент функционала Autodesk Fusion 360 и, как любой комплексный инструмент, имеет не совсем очевидный функционал. Например, при нарастающей сложности скетчи иногда становится затруднительно разместить элемент в нужном месте, не натыкаясь на подсказки компьютера, где, по его мнению, стоит разместить этот элемент. Чтобы игнорировать все указания Fusion, зажмите Ctrl. Если многообразие ограничений скетча мешает восприятию отдельных элементов, наведите курсор на конкретное ограничение, чтобы увидеть, каким элементом оно применимо. Или отключить отображение ограничений и выделить элемент скетча, чтобы увидеть, какие ограничения применяются к нему напрямую. Если при разметке скетча вы запутались в многообразии параметров и переменных, всегда можно выбрать последние указанные значения в диалоговом окне или даже замерить элемент, или расстояние между элементами, не завершая указание размера. Также при указании размера можно ссылаться на уже указанные значения и даже делать из них формулу. При выделении элементов для указания размеров или применения ограничений для выделения центральной точки линии вместо всей линии зажмите Shift. Очень часто при разметке скетча уже существующая геометрия перекрывает обзор. Постоянно переключаться между секшен анализом и обратно не всегда удобно. Намного удобнее использовать функцию slice. Начиная линию с окружности вы закрепляете начальную точку на этой окружности. Чтобы не только закрепить точку, но и направить всю линию по касательной к этой окружности, при установке начальной точки зажмите левую кнопку мышки. Однако если начать это движение от центра, прямая будет создана под прямым углом касательной в этой точке. Фокус с прямыми углами работает и с другими линиями, при долгом зажатии левой кнопки начальная точка линии будет перемещаться, сохраняя перпендикулярность. Если при указании размеров для параметризации важно не расстояние между центрами окружности, а расстояние между окружностями, перед выделением элементов щелкните правой кнопкой мыши и выберите этот пункт в диалоговом окне. В том же диалоговом окне можно переключиться между диаметрами и радиусами, если вы, например, хотите указывать значения для окружности и скруглений отнимите и теми же переменными.